Ну что, теперь давайте к социальному контенту и зовем в эфир Юлию Есиповскую, нового спикера нашего курса, который, я думаю, нам сейчас расскажет прям вот про диджитал. Привет, Ю. Да, коллеги, всем добрый день, надеюсь, что меня хорошо слышно. Да, постараюсь. Да. А, вообще задача, на самом деле, амбициозная, про соцсети можно говорить, наверное, 10 дней подряд, но у меня есть 10 минут. Поэтому я постараюсь сделать это как можно быстрее и как можно более полезно. Я сама работаю в Future Today и развиваю YouTube и Telegram-каналы. Мы сами работаем на рынке имплой брендинга уже 17 лет, и там, наша специализация – это graduate recruitment. Соответственно, для молодых специалистов мы как раз развиваем мультибрендовые, мультиканальные медиа. Это наш сайт, рассылки, ну и социальные сети ВКонтакте, ТикТок, Телеграм, Ютуб. В общем, последними двумя я и занимаюсь. Ну и плюс делаем разные хоп проекты для наших клиентов, там, и мероприятия, и наборы, и много всего разного. Но начнем про соцсети и чем же вообще они хороши. А соцсети хороши тем, что там есть очень много людей, то есть это десятки миллионов, иногда даже больше ста миллионов пользователей по России, статистика на начало 22 года, а, и что более здорово, это то, что на самом деле аудитория социальных сетей, постоянно растет, здесь привезена корректировка а, по приросту соцсетей после февральских событий, мы видим, что Telegram стремительно прибавляет пользователей, у ВКонтакте и Одноклассников тоже хорошая динамика. И, в принципе, на самом деле мы проводим ежегодное исследование карьерных предпочтений студентов старших курсов и анализируем их предпочтения по социальным сетям, спрашиваем у ребят, какими платформами они пользуются не реже, чем один раз в неделю. И, опять же, мы видим, что проникновение социальных сетей очень высокое, большой рост у Telegram, большой у YouTube, у TikTok'a. Ну, с TikTokом посмотрим, что будет до конца года, но тем не менее. Соответственно, мы видим, что аудитория, как минимум, молодежная, просто живет в социальных сетях, и исключать коммуникацию у них дома, это, наверное, такой опасный шаг. И учитывая, что в социальных сетях огромное количество пользователей, мы понимаем, что это одно из преимуществ социальных сетей. Но я хотела бы, чтобы вы задумались над вопросом, а зачем вообще мы приходим в социальные сети? Если у вас есть какие-то варианты ответов, вы можете писать их в чатик, я думаю, что возникают идеи вроде как там делиться какими-то событиями, держать в курсе новостей, рассказывать какие-то интересные кейсы. Но на самом деле наше мнение, что в социальные сети мы приходим в первую очередь, чтобы продавать себя. С одной стороны, продавать саму идею работы у нас, работать над брендом. С другой стороны, продавать какие-то конкретные предложения, вакансии, может быть, стажировки, лидерские программы, мероприятия и так далее. А чтобы успешно продавать, нам, в общем-то, во-первых, нужна целевая аудитория, и мы только что видели, что в социальных сетях ее очень много. А с другой стороны, нам важно э, внимание этой аудитории каким-то образом захватить. И вот здесь, на самом деле, в рамках социальных сетей возникает очень серьезная проблема. Аудитория думает о работе примерно 1% своего времени. Если переложить это на 2,5 часа в день, которое в среднем тратит пользователь на соцсети, то это вообще полторы минуты в день. Соответственно, а наша задача здесь а, понимать, что в то время, как мы думаем, что работодатель конкурирует в социальных сетях за внимание аудитории с другими работодателями, на самом деле мы конкурируем здесь с Юрием. Мы конкурируем с рекламой брендов со скидками. И, конечно, мы конкурируем с мемами. А, то есть на самом деле конкуренция в социальных сетях и в интернете в целом – это конкуренция вообще всех, вообще со всеми. Это конкуренция не только с, так скажем, прямыми конкурентами, то есть с другими работодателями, но вот в рамках социальных сетей косвенных конкурентов становится еще больше, чем вообще в этом можно было предполагать. Соответственно, если мы хотим привлечь внимание аудитории, то нам нужно обратить внимание на две вещи. Нам, с одной стороны, нужна очень яркая, запоминающаяся, цепляющая коммуникация. С другой стороны, если мы, как в известном демотиваторе нулевых годов, накрасимся, то есть создадим эту классную коммуникацию, но при этом запрёмся в сейф и ни о ком, никому о ней не расскажем, то оно работать не будет. Соответственно, мы здесь не должны забывать про бюджеты на промо-компанию. Соответственно, мы с вами потратили средства, во-первых, на создание контента, с другой стороны, на продвижение. Соответственно, внимание аудитории для нас стоит каких-то денег. И, как правило, стоит дорого. Поэтому наша следующая задача — это не только это внимание получить, но и не упустить его. И для этого нам важно с аудиторией говорить на какие-то темы, которые важны и интересны конкретно этой аудитории. То есть здесь мы всегда задумываемся о том, как коллеги до меня много раз говорили, о том, что важно для той аудитории, с которой мы ведем коммуникацию. А, и сейчас я хочу поделиться как раз конкретными примерами, нашими кейсами, как мы там, видим, коммуникации хорошо работают. А, я хочу поделиться с вами кейсами из трех социальных сетей, ВКонтакте, Ютубе и Телеграме. А, ну, Телеграм есть совсем соцсеть, но об этом мы поговорим позже. А, три, эти площадки абсолютно разные, в общем, поэтому я их и выбрала. Давайте начнем с ВК. На самом деле у ВК есть два больших преимущества. Первое – это то, что ВКонтакте позволяет делать коммуникации в очень широком количестве разнообразного контента. Это и тексты, и изображения, какие-то фотографии, картинки, видео, это тесты, опросы, подкасты. То есть абсолютно все, что может прийти в голову практически, можно реализовать в ВК. А, и второй момент, который на самом деле сейчас критичен, вот с учетом того, что мы говорили, что не нужно забывать про бюджет на промо, а на данный момент для нас ВК, ну, помимо одноклассников, единственная социальная сеть, в которой мы можем делать таргетированную рекламу. Ее можно делать в том числе на подписчиков своих же сообществ. Если мы, допустим, хотим вести коммуникацию только с людьми, которые там, вот, на, наша прям ядровая аудитория, а, потому что в других соцсетях просто такой возможности нет. Соответственно, там, казалось бы, какой контент проще всего создать в ВКонтакте, особенно с учетом того, что там аудитория не очень взрослая в большинстве своем. Вроде как самое простое это наклепать мемов, сделать какой-то развлекательный контент, но на самом деле мы с вами люди серьезные, у нас задача немножко другая, мы хотим продвигать себя, свои ценности, свою атмосферу, поэтому давайте посмотрим первый кейс, который хорошо работает. Вот, sorry. Это кейс компании Mass. мы сделали подборку курсов и книг по работе в Excel, мы оформили такой достаточно длинный на самом деле пост в ВК, который содержал в себе очень актуальную для аудитории, аудитории молодых специалистов информацию, то есть Excel в институте учат мало, но работодатель требует его знания, соответственно вопрос, а где этому научиться, мы отвечали вот на этот вопрос, закрывали эту боль наших подписчиков, при этом мы еще и проанонсировали набор в саму компанию Mars. И на самом деле результат у этой публикации просто невероятный, очень высокий процент вовлеченности, 504 репоста и CTR, который в 5,5 раз выше, чем средний рынку. Здесь хочу отметить, что вообще средний CTR в социальных сетях около полпроцента. А второй, второй кейс — это отличная история про то, как можно коммуницировать с аудиторией в период закрытых наборов, в принципе, в период, когда кажется, что, ну, там, коммуникация на какие-то конкретные темы, она ограничена. Это кейс с тестом кто-то из Ведьмакас, который мы сделали вместе с компанией КПМГ. А, здесь очень классная, вовлекающая механика, тест хочется проходить самому, хочется делиться результатами и просить пройти этот тест своих друзей, чтобы сравнить потом, а, кто же а, я и мой друг из «Ведьмака», и как мы там а, по сценарию сериала, книги, игры взаимодействовали. И здесь, опять же, высокий перформанс-результаты CTR в 6 лишних раз выше, чем средний, а, и там, достаточно высокий процент вовлеченности. Вот. и казалось бы, ну, вроде как, такая действительно развлекательная история, где тут вообще работа с там, брендом, с атмосферой. А, ну, и здесь достаточно простой ответ. Аудит, в принципе, в глазах аудитории воспринимается как достаточно такая скучная, рутинная сфера. На самом деле это не так, и вот этот тест в том числе призван разрушать вот этот, стереотипный, этот стереотипный взгляд на работу в аудите. А, следующая площадка это YouTube. Плюс и минус, которые одновременно это то, что у нее нет аналогов ни в России, ни в мире. А, большое здесь большое преимущество в том, что контент, который мы подгружаем на YouTube, доступен дальше в любой момент времени под запрос нашей аудитории, то есть либо это поиск просто напрямую на площадке, а, либо система алгоритм понимает, что человек начинает интересоваться какой-то темой и рекомендует ему на эту же тему а, видеоролики. То есть если человек начинает интересоваться, например, работой какими-то корпоративными историями, то в какой-то момент, а, если мы делали такие видео, они появятся в рекомендованных. Мы же на YouTube выходили в с... первый раз, когда мы ходили на YouTube с темой про работу в Data Science, и мы здесь там, долго думали, что может быть интересно аудитории, и пришли к выводу, что мы хотим сделать длинное кино, такое научное, про то, как вообще развивалась наука Data Science и какие направления в ней содержатся. И мы вот разработали сценарий этого фильма, и дальше очень нативно выглядит удар. Работодателей, которые на примере своих кейсов демонстрировали как раз те направления в датасайс, которые, в там есть. И получилось очень интересное и воспринимаемое хорошо аудиторией история. Через две недели после релиза наш фильм попал в топ-3 по выдаче на тему, на, на запрос Data Science в Ютубе. Вот, и сейчас там больше с половин, 250 тысяч просмотров, и что самое интересное, несмотря на то, что у нас нет никаких анонсов этого фильма больше, и реклама на Ютубе как таковая запрещена, этот фильм продолжает набирать просмотры, что говорит о том, что он действительно интересен аудитории, и они хотят его смотреть. И третья площадка, которая соцсеть, но не соцсеть, Телеграм, на самом деле, мессенджер, но с появлением авторских каналов он перестает иметь функцию только переписываться со своими друзьями. Плюс недавно Телеграм анонсировал, что они тестируют умную ленту, это то, как сейчас выглядит ваша лента ВКонтакте. И вот здесь становится абсолютно очевидно, что если мы не будем создавать интересную, увлекательную для аудитории, повестку и такой же контент, то ну вот, с появлением этой умной ленты мы рискуем просто оказаться на дне этой ленты, никогда с него не подняться. А плюс к этому очень важно работать с аудиторией даже без этой ленты, а просто в авторском канале, потому что чем больше процентов аудитории ставит ваш канал на мьют, а, тем больше у вас, вот, я не знаю, если вы помните, ВКонтакте были такие мертвые собачки, по-моему, сейчас тоже есть, вот, тем больше вот таких вот подписчиков, которые вроде как бы есть, но они на самом деле вас не читают, они не вовлекаются в ваш контент и ничего про вас знать не знают, просто, просто подписано. Вот. А, соответственно, здесь, если говорить про а, тех, кто. Уже подписаны на ваш канал, нужно помнить что мы в ответе за тех, кого приручили. Если мы позиционируем свой канал как какой-то канал про что-то конкретное, то мы вот это конкретно и должны давать. На нашем примере мы позиционируем свой Телеграм-канал как место, где можно найти стажировки и мероприятия. В общем-то, наш основной контент как раз про это, но мы решили чуть добавить вовлекательных механик. Мы включили реакции, мы сделали <кхм> прошу прощения скрытый текст, на который нужно ткнуть, чтобы его увидеть. И, на самом деле, видим, что реакций действительно становится больше, плюс разбавляем этот контент какими-то юморными сообщениями и дайджестами. А в целом, здесь все, и там, моя последняя такая мысль, что конкуренция в социальных сетях, она растет бесконечно появляется все больше контента, появляется все больше пользователей, все больше авторов, и здесь важно постоянно быть на связи с аудиторией для того, чтобы ее не упустить. И, соответственно, этот контакт, который э, с аудиторией мы держим, он должен быть для этой аудитории в первую очередь интересным и полезным.